Всем привет! Сегодня распаковываем робот-пылесос iBOTA AQUA V710. Итак, внутри инструкция, пульт управления, адаптер питания, Виртуальная стена. Комплект для влажной уборки. Запасной хеп фильтр или фильтр тонкой очистки. Дополнительная тряпка. Пылесос. Боковые щетки. Их в комплекте четыре. Щетка для очистки пылесоса. Зарядная база. на русском языке. Отсоединяем пылесборник. Внутри хепа-фильтр такой же, как и запасной. Ставим на место, защелкиваем. Устанавливаем щетки, кнопка питания, включаем, первый пуск. застрял. проработав, разрядился. Вставляем батарейки в пульт. Ищет, ищет. Все, припарковался. Пошла зарядка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.